Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, их опубликует, если они будут конструктивны и в тему. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свежий мой авторский афоризм, написанный мною сегодня днем, потому как сегодня снова низкая температура на улице. Итак, я сварганил этот афоризм. Есть еще сотни, как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Лучший способ сореваться дома в холода это играть Black Metal под минуса. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы. Где я публикую по субботам либо новую книгу, новый рассказ на канале Warxul Audiobooks. Или на этом канале новый афоризм или цитату, анекдоты реже. Также есть канал про уточек. Канал про кошечек. Канал про собачек. Канал про змей. Канал обзор и отзывы о технике и разных вещах. Канал о разоблачении фейков. Канал по барабанам. Канал по синтезаторам. И основной канал Максим Вех. Подписывайся на него. На нем я размещаю интересные истории о своих релизах и о своей музыкальной деятельности с 1989 года. Также сами релизы в ознакомительных целях, любительскую фото видеосъемку в виде любительских клипов, всякие полезности. Купить мои Лизы можно, написав мне личные сообщения в соцсети Facebook, ссылка внизу под каждым моим видео на всех моих каналах и под этим роликом также. С уважухой, Макс Саныч.